такой вопрос, ну, свобода выбора, в кавычках, есть же говорят, потомственные, допустим, знахарь или еще что-то этот -то, человек, к примеру, рождается э, там, в религиозной семье, вот, там, в uh -huh. церкви и прочее, а там где-нибудь там породу к нему, ну, не знаю, там, uh -huh. скажем, сила не совсем, скажем, близкая к церкви передается. Ой, как ты толерантно сказала, да? Ну, да. Сила не совсем близкая к церкви, она, как правило, всегда по роду и передается, потому что сила близкая к церкви, ее еще поди возьми, да? потому что когда человек выходит через христианский эгрегор, он обычно все, что христианский эгрегор ему дал, там и оставляет, да? и следующее его рождение будет, может быть абсолютно без силы и без того знания. Значит, сила не совсем близкая к церкви, называется бесовская сила. Ну, я не, ну, хорошо, да, я не Да, буду называть просто другая сила. Да, другая О, Вопрос, yes. скажем, такой вот, во-первых, конфликт человека, что вот да. его начнет как бы разрывать. Да. Или что Значит, смотрите, есть такое понятие, как родовые бес Есть. Когда-то прощу, в момент ли сильного эмоционального возбуждения, большой горе или большой радости, а может быть еще вообще сильно до прихода христианства, у него был контакт, вот с той самой силой он был колдуном, то есть у него был прямой контакт с определенной силой. И согласно этому контакту, например, и согласно договору между колдуном и этой силой, этот колдун обязательно должен обеспечить присутствие этой силы здесь, на земном плане. А как это сделать? А сделать это можно лишь простыми путями. Передавать по крови, всегда назначать преемника или поставить нужное количество алтарей, которые будут работать сами. Только нужно опять же, назначать преемника, который будет делать священнослужение определенное или совершать какие-то ритуалы. То есть фактически все три момента сводятся к одному. Должен быть материальный носитель, потому что мы живем в материальном мире. Должен быть материальный носитель, это обязательное условие. И есть некие силы, которые не являются божественными, то есть они, за ними не стоит серьезная структура намоленного культа, и они не имеют права здесь иметь храмов, алтарей, то есть не имеют. Как вот Когда-то, например, бог яхал, был такой, слышали про него, про бога Яхала, когда-то это был просто демон пустыни, маленький бог которого по закону он не имел права иметь землю свою, не имел права иметь алтарь, не имел права. Но это право для него наработали люди, вложив в него время. Сколько времени вложили евреи в развитие культа бога Яхвы? 40 лет мотания по пустыне большим коллективом. Что вы думаете, что он просто так, что ли? Вы были в этой иудейской пустыне? Ее за три дня можно туда-сюда обойти, причем во все стороны. Он их мотал по кругу бесконечно, чтобы они а 40 лет времени каждый своего вложил в развитие этого культа. Подумайте смысл. Богу нужно было время, ему должен, был, должен быть стартовый капитал. Да, же нигде не Конечно. И алтарь своего бога они таскали за собой, потому что права на постоянный алтарь им тоже нет. такая веселая, веселая бедная еврея, мне жалко, хотя сами не могут. Ладно, о чем бежим? Так вот должен быть материальный носитель, соответственно тот демон, который приходит в этот мир, а демон это просто сила, которой нужно здесь что-либо сделать, с умыслом ли, безумыслом или с вредом ли, с пользой Или вопрос философский относительный, касаться мы его не будем. Ему нужен материальный носитель, он такого человека выбирает, то есть это был когда-то контракт, я, мол, тебе там. Любовь, а ты мне за это постоянное существование. Я тебе мешок денег покажу, где клад зарыт, а ты мне за это постоянное существование. Вот таким вот образом совершался этот контракт. Соответственно, если этот контракт есть, он должен выполняться. Есть демоны, родовые бесы, которые могут быть переданы только по крови. Они не спрашивают разрешения. То есть они передаются по потомкам. Да? Есть, например, уже какой-то алгоритм. Вот эта вот информационная структура, которую называют бесами, это всего лишь информация как связь с другим миром, передается, например, седьмой сын седьмого сына да? или каждая третья девка. У ну, алгоритмика просто есть определенная. И она всегда срабатывает. Всегда срабатывает. Есть алгоритм другой, должна состояться прямая передача, то есть прямая передача какую-то информацию, опять же, через материальный носитель. Например, ты получаешь наследство от своей бабушки, а там лежит какая-нибудь тетрадочка с какими-нибудь за ты, конечно, туда суешь, и все случилось. Или, например, тебя вызывает кто-то из твоих родственников путем прикосновения, путем руконаложения передает тебе этот канал. Не силу передает, этот а канал передает, а сила в тебя уже пошла. У меня была одна знакомая ведьма, которая совершенно случайно получила силу от дядьки, с которым стоял еще в советское время, в за газетой правды. Он к ней подошел, ручки так на нее положил, вообще не незнакомый дядька, и ушел. После этого, говорит, она, у меня началось такое, что потом, когда спустя 20 лет я разобралась в этом вопросе, 20, 20 лет мучили, вспомнились мне просто как-как. Потому что молодая девочка не понимает, что с ней происходит. В результате она каждый год оказывается в психушке, потому что она не понимает, что с ней происходит, пока она не встретила человека, который ей просто объяснил, что с ней происходит. Ввел в определенные состояния, и она эту ситуацию в момент передачи силы просто под гипнозом вспомнила. И, конечно, у него начала развиваться жизнь совсем по-другому, но это бывает, конечно, редко. Обычно передается по праву крови, потому что вот то, что с газетным киоском, который я как бы, написал вообще это незаконно. незаконно. И человек имеет право эту силу не принимать. Ну как бы имеет право, то есть есть у него все основания. Она знает об этом. Да, если она знает об этом и проводится собранные ритуал, она, на ее что, тла, знала, она не будет. знала, то есть она просто пугалась, она еще больше замыкалась в себе, то есть это гордий фузила она его с каждым днем завязывала все сильнее и сильнее и сильнее. Ну там своя история, Но как -то. узнав она может от этой силы. Конечно. Да, безусловно, Но должна быть очень серьезная сила, которая она пойдет за разрешением этого вопроса. То есть тот ретейский судья, хозяин этого мира. То есть, например, христианская церковь, она везде проявлена, и она действительно здесь имеет на это власть, если бы она пришла с этой задачей к правильному священнослужителю, который понимает, что он делает, а не просто стрижет купоны. Если бы она пришла к нему, объяснила бы ситуацию, то бы провел соответствующие ритуалы, правильные ритуалы, и все бы сложилось для нее иначе. Но она пошла, она, ее силы привели, скажем так, не к священнослужителю, нее привели к профессиональной ведьме, которая тоже ей все это дело объяснила. Вот ее судьба и определилась. Хочу сказать, что она не жалеет ни одной минуты. И даже в этих 20 годах она вспоминает уже с умкой, уже с юмом. Хороший был опыт есть чего передать детям. Но как правило в алгоритме всегда это переводится по крови, по крови это правильно, по крови это не нарушение закона. И поэтому подобные таланты они всегда передаются по наследству. По, крови, по, генам, да? по генам, да, и обязательно я говорю, обязательно есть какая-то алгоритмика в каждом поколении, через поколение, по женской линии, по мужской линии. Там третий ребенок, седьмой ребенок, да, или просто. То есть у каждого в роду есть вот этот свой алгоритм. Этот алгоритм ненарушаем. И от этого уже не отмажешься.